Здравствуйте, с вами магазин Инструмент Центр. Сегодня у нас в видеообзоре набор от компании Force профессиональный код товара 41421. Данный набор выпускается в трех вариантах, 12-гранными головками, головками Superlock, так званый Surface. И шестигранный набор. У нас представили в видеообзоре, сейчас шестигранный набор. В принципе, по комплектации они все одинаково идут. Так, по комплектации набора давайте начнем. В наборе идут три рабочих квадрата, 3 восьмых, 1 четвертая и 1 вторая. Вот трещотка на одну вторую квадрат. 24 зуба имеет, имеет реверс. Они разборные, то есть можно поменять механизм, который внутренний когда он износится, и они силовые, то есть 24 зуба. Рукоятки пластиковые. В старых наборах, старого варианта, они идут рыжие, с насечкой, сейчас они выпускаются вот зеленый пластик. Имеют, весь инструмент в наборе имеет номер, согласно каталога и надпись Форсе. Далее, трещотка под квадрат 1,4, также на 24 зуба, с реверсом. Быстрый сброс головки имеет. И рукоятка пластиковая. Отличается здесь у нас трещотка только на квадрат 3 восьмых. Она вот шарнирная, можно выгнуть ее в любую сторону. Вот и данная трещотка, размер ее 27 сантиметров. Также она является разборной и имеет номер согласно каталогу. Далее, вороток шарнирный. Длина 410 мм. Очень, кстати, полезная вещь. Вот ним нужно срывать гайки, но не трещоткой, как некоторые делают. Даже трещотка силовая на 24 зуба может у вас полететь. И имеет номер также, согласно каталогу, и надпись FORCE. Т-образный вороток под квадрат 1 и 2. Также он служит как удлинитель 250 мм. А этот переходничок можно использовать для перехода с трех восьмых на одну вторую. Так, далее по по удлинителям. Удлинитель под квадрат и 1,2 еще один есть в комплекте. Здесь длина 85 мм. Так, далее удлинители под квадрат 3,8. Их тоже здесь два. В наборе 75 и 150 мм. Также имеет номера согласно каталога и надпись FORCE. Удлинители под квадрат 1,4. Здесь их три. Очень плотно инструмент сидит в своих гнездах. Это очень хорошо, потому что исключает выпадание. Вот, здесь три удлинителя под квадрат 1.4. Сейчас я его достану, потому что очень плотно сидит. Вот, три удлинителя под квадрат 1.4. 100 мм, 50 и 150 мм. Удлинитель, который у нас идет под 150 мм, также служит Т-образным воротком. Есть вот такой вот переходник, который одевается. Переходник может служить с перехода с квадрата 3 восьмых на 1 четвертую. Можно использовать. Так, отвертка. Отверточная рукоятка, вернее назвать ее. Также имеет номер. И имеет э, такое отверстие в рукоятке верхней. Можно использовать трещотку подключать 1 четвертая. Или там удлинитель подсоединяет еще. Этот, э, эта отвертка используется с переходником. вот он одевайте переходник и есть набор бит большой. шестигранники есть биты торкс, крестовые и шлицевые. Выбираете нужную биту и подсоединяете. Далее этот, э, эту рукоятку можно использовать с головками под квадрат 1 и 4. Вариантов тут множество, можно экспериментировать. Далее, гибкий удлинитель под квадрат 1.4 для трудонаступных мест также есть. Большой набор ключей, 17 штук в комплекте. Ключи комбинированные, самый маленький размер 6 мм. Хром-ванатий надпись. Все. При заказе инструмента интересуется, надпись. есть ли надписи на инструменте и в наборе. Поэтому потому мы рассказываем, что есть надпись Force и есть номер согласно каталогу. И самый большой ключ в наборе 24 мм комбинированный. Так, Шарнирные карданы 1,4, 1,2 квадрат и 3,8. На все три квадрата рабочих есть Шарнирные карданы. Они скреплены металлическими вставками. Карданы идут неразборные. По головкам. Под квадрат 3 восьмых у нас головки в комплекте идут 12-гранные. Головки по 12 грани. Самая маленькая у нас идет 6 миллиметров. И самая большая, 12-гранная, на квадрат 3 восьмых, у нас идет на 22 мм. Тоже Форс, надпись, номер согласно каталога и материал изготовления. Головки Торкс. Здесь их 10 штук. Самая маленькая e 4 Торкс внутренний. И самая большая Торкс, это Е20. Шестигранные головки. Головки шестигранные я вам перечислю все полностью под квадрат 1,4 и под квадрат 1,2 и 3,8. Здесь их 28 штук. Самая маленькая э, головка на 4 мм. 6 граней. И самая большая это 32 мм. Вот они, получается половина глянцевая головки и половина матовая идет. Так, по нижней крышке. Все вам перечислил. И давайте перейдем на верхнюю часть. В верхней части у нас Г-образный вороток. Вот он. 260 мм. Также он идет под номером. И форс надпись. Здесь что, этот набор считается полностью универсальным. Здесь и шарнирный вороток, и Г-образный вороток. То есть полностью весь комплект инструментов. Покупая данный набор, вам уже не придется покупать инструменты еще дальнейшем так молоток длина 29 сантиметров и вес 400 грамм рукоятка деревянная также выбита форс и номер согласно каталогу набор разрезных ключей 10 5 штук и перечисляю вам какие размеры 8 10 и 10, 12, 11, 13, 12, 14 и 17, 19. Ключи звездные, можно использовать для трубопроводов. Часто используют. Хромлонадий, форс и размер. Далее, плоскогубцы. Длина 190 мм. Рукоятка комбинированная. Резина зеленый цвет и желтый, это пластик. Также имеют номер согласно каталогу. Плещи зажимные, также имеет номер, согласно каталога, длина их 225 миллиметров. Две свечные головки 16 и 21 миллиметр с резиновыми вставками внутри. Так, отвертки. По отверткам здесь 4 отвертки. Обычные, сейчас я вам покажу, это шлицевая, крестовая, средняя, средние размеры. И имеется у нас две отвертки ударные, вот они, шлицевая и крестовая также есть. ударные Две отвертки ударные имеются в наборе. И две маленькие, крестовая, швейцевая. На отвертках нанесен размер, то есть есть на каждой отвертке. И набор Г-образных ключей. Также в наборе присутствует, здесь их 10 штук. Самый большой это на 14. И самый маленький ключик. 2,5 мм Г-образно. То есть присутствует практически весь инструмент, который необходим в работе при обслуживании автомобиля. Поэтому данный набор, очень удачная комплектация у него. Если вам нужен профессиональный крепкий инструмент, который вы покупаете не на один год, то присмотритесь к данному набору. Выпускается набор в Тайване. И имеет положительные отзывы покупателей, которые уже купили данный набор. Теперь по кейсу для хранения инструмента. Состоит у нас двух частей. И скреплен металлическими штифтами. И по, габарит, по габаритам самого набора. Защелкнули. Вот так. По габаритам самого набора. Набор весит 14 кг. И э, габариты его. Ширина 56 сантиметров, Длина 35 см. И высота 8 сантиметров. Весит набор 14 килограмм. Запирается на 4 металлические защелки. Две защелки по бокам. И две защелки вот впереди идут. С надписью FORCE. Наборы FORCE поставляются. Э, нет на них упаковки. Э, картоновой, как обычно, набор упаковывается. Здесь просто идет наклейка. Надпись FORCE PROFESSIONAL TOOLS. И вот такая вот наклейка с... Э, ну, комплектация набора указана и варианты набора которые имеются 12-гранный шестигранный surface и шестигранный пластик довольно прочный то есть не проваливается ну, видно сразу что профессиональный инструмент высокого качества спасибо что смотрели наш видеообзор подписывайтесь на наш видеоканал до свидания.